Всем привет! Ну что, продолжим работать с нисаном, с расширителями. Теперь готовим их под шпатлевание, потом под окраску raptor Делать это все будем в одном видео. Но я начал с вечера, поэтому закончу как бы за полтора дня. Вот так выглядит уже очищенный от гелькаута расширитель. Это краска со стола облазила, тряпкой размазал. Вот так выглядит еще нетронутый расширитель. То есть он чернее гораздо. Сейчас я буду смывать, показывать, как это выглядит. И расскажу, что будет, если вот этого вот не сделать. А сделаете вы это по-любому, рано или поздно. То есть сделаете вы это потом методом перекраски или сделаете это сразу, зависит только от вас. Наверху на пластике лежит... Так называемый гелькаут Он служит для того, чтобы пластик можно было вынуть из формы И он к ней не приклеился Так вот, вот эта вот зараза В основном она Как бы она есть на всех пластиках Но заводские Она настолько мала доза, что ее Смывает там, Обезжиркой, растворителями Пока работаем, то есть это все смывается И легко счищается наждаком Это же дрянь Наждаком это 120-ка Наждак она забивает наждак мгновенно, просто два движения, наждак забит. Чтобы снимать это механическим путем, надо потратить много времени и сил. А, как проверить это все дело? Берем салфетку, мочим растворителем. Тут долго ждать не надо. Ну, именно в этом случае. Салфетка сразу черная. Это говорит нам о том, что поверхность в гелькауте. Ее надо снимать. В этом случае я поступаю так. Я обкладываю все салфетками. Я уже все расширители поснимал. Руки чуть-чуть черные, грязные, потому что перчатки уже не выдержали. А перчаток у меня, к сожалению, нет. Обложили, намочили. Черниговское пиво вообще огонь работает. То есть чисто черниговское. Ну это шутка, это 646 растворитель. А дешевый, как бы вторичка. Но для этих целей самое оно. Он не такой агрессивный к рукам. Он как бы слабо агрессивный к лакокрасочному, поэтому им можно снимать с лакокрасочного какие-либо загрязнения. Эта хрень у меня еще из дома привез. Это одно из того немногого, что не сгорело, потому что на улице стояло. Вот, обкладываем салфетками, обмачиваем растворителем и оставляем так минут на 5, периодически поливая раствором. чтобы ну, восполнять запас, потому что растворитель испаряется Салфетки, либо тряпки, либо что-то такое Что впитывает в себя жидкости Нужны, чтобы не испарялся Растик с поверхности Можно сразу взять, начать тереть тряпками Но это будет долгий, сложный процесс Потому что надо сначала размочить гель-каут И только потом мы начнем сниматься А так мы его сразу полностью размочим И потом буквально за полторы-две минуты Сразу вытрем Растворителя надо очень много У меня на все расширители от Nissan. Вот это уже третья бутылка, полтора литровая. Среди них была одна двухлитровая. То есть получается 5 литров растворителя. Если гелькаут не снять. Первое, на нем будет очень плохо держаться шпатлевка. Очень плохо, при перетирке вы это заметите. Если же вы не шпатлеваете, а грунтуете, то может быть, у вас даже и сразу прокатит, то есть вы дадите клиенту машину как бы, ну, элемент, да, пластиковый, как бы нормальный. Но при температуре гелькауд потеет при повышении температуры на солнце допустим гелькауд потеет и от себя отталкивает все, что на нем находится. И клиент благополучно может увидеть это как пузырь такой огромный надутый либо на мойке ему просто сорвут это дело. либо если будет скол на мойке опять же все это поразрывает, так себя ведет гелькаут. Поэтому эту процедуру вы все равно будете делать, но делать будете вы ее вот сразу до того как, Начинаете работать или уже в процессе как окрашено переделывать, это опять же зависит от вас. Денег и времени это занимает не так много, как потом это все переделать. Потому что потом надо будет снять лакокрасочное покрытие. Оно не все, к сожалению, снимается хорошо. Какие-то куски будут крепенько довольно-таки держаться. Потом наждаком уже работать потому что растворителем вряд ли прокатит. Один хрен наждачить все это дело. Поэтому лучше сразу проверить и сразу снять. Если поверхность не реагирует никак на салфетку, то есть не оставляет на ней никаких там черных, серых следов, синих, всякие гелька вот есть по цветам, то с поверхностью можно тогда смело работать наждаками, сразу ну, что-то делать у нас по процедуре грунтовать, подливать и так далее. Оставляем минут на пять, периодически поливаем. Так, снимаем. Два раза еще поливал. Вон оно прямо прилипает. Так красиво прилипает сейчас пока салфетки я сразу не выкидываю я ими буду снимать первое вот это вот эх перчаток не хватает прям на глазах пластик начинает просматриваться вон какая жижа черная я проверял с рук оно оттирается иначе я бы сегодня это просто не делал Но вообще это все в перчатках надо делать надо это вот как раз тот случай, когда дороже сделать дешевле сразу. Нежели потом грызть себе пятки, убеждать клиента, что вы ни в чем не виноваты. Оно само, вообще это подстава и не гарантийный случай. Это гарантийный случай, это ваш косяк, если вы не проверили. И клиент полностью прав, если к вам вернется. А может и не вернется, клиенты не такие ленивые. Он посчитает, что лучше он к вам вообще никогда больше не приедет, чем будет вам звонить, доказывать, что он ничего плохого не делал. Ну, в общем, история как обычно. Я думаю, все с ней знакомы. Берем тряпки теперь, либо же опять салфетки, но тряпками проще. Она не разлазится, как салфетка. Хотя вот, кстати, по поводу этих салфеток это купленные просто в вашане салфетки там, слезы вытирать, не знаю, сопли детям еще что-то, вот они под растворителем не разлазятся а те, которые продают в малярных магазинах в некоторых некоторые салфетки, не говорю, что все я попадался на такие которые под растворителем разлазятся так Ладно, бла-бла-бла-бла-бла-бла, хорошо все. Вытираем до тех пор, пока тряпка не будет более-менее чистой. То есть меняем тряпку и вперед. Это процедура такая. Три-четыре прохода где-то надо сделать. Без этого никак. Вот, тряпка уже чище. То есть значительно, это только второй, по сути, проход. На четвертый проход тряпка будет реально такая слегка-слегка оттенком. Вот, но вот это уже можно сказать, что хватит остальное до трем наждаком. Теперь это откладываем испаряться растворитель. А я сейчас возьму те штуки, которые я делал некоторое время назад, они уже испарились. Мы сейчас с ними будем работать со шпатлевкой. Так, берем наш объект, с которым будем работать. Сразу я определяю где буду шпатлевать. Ну понятно, там где сращивалось. Тут по торцам пройдусь. И тут, где сращивалось. Остальное пока не будем уделять на него внимание наждаком. Как бы не актуально сейчас. Так, у нас имеется скотч-брат зеленый. 120-ка в мотке. И еще разные листы мокрого наждака. Но мне сейчас нужна 120-ка. Буквально такие вот отрывы небольшие. Я пройдусь посшибаю хотя после болгарки особо ничего такого шелушастого тут нету но надо пройтись все равно чуть-чуть подзабивает но уже нету такого количества то есть более-менее уже работать разрабатываем всегда шире чем надо после наждака грубого берем зеленый скотчбрайт это довольно таки грубый тоже тип наждака но в гибкой основе и домотовываем внутряночки которые у нас смотрятся глянцевыми Оно будет видно когда доработали. Можно красным скотчбрайтом, потому что иногда бывает так, что зеленого скотчбрайта на рынке почему-то нет. Но лучше запастись им заранее. И вот перед шпатлеванием это просто незаменимая вещь. Все становится таким хорошо матовым. Равномерно самое главное. Видно, где еще требуется доматовать. Далее делаем так называемое двойное обезжиривание почему двойное потому что я первый раз прохожусь какой-либо неответственной салфеткой в которой я собираю мусор от э, наждака потому что сейчас у меня воздуха нету продуть нечем а собрать вот это вот э, пыльцу надо вот она все на салфетке далее беру кусочек уже салфетки для обезжиривания это антисиликон быстрый, да, он очень по запаху напоминает бензин калоша, просто бензина калоша не было в малярном магазине, но бензин калоша это такой самый вообще дешевый вариант обезжиривания под шпатлевание. Иногда люди спрашивают, чем так экономно обезжирить под бензином калоши под шпатлевание и даже под грунтование. Под покраску неудобно он Видите, он раз и быстро очень испаряется. Это ненормально. Его перед окрашиванием надо распылять, а потом стирать. Наносить на салфетку перед окрашиванием неудобно. Хотя тоже можно. Работали мы и так. Плавали, знаем. Все, тут у нас готово к шпатлеванию. Теперь такой момент. Надо наносить грунт по пластику или не надо наносить грунт по пластику? Поскольку у меня дана очень хорошая риска адгезионная, довольно-таки крупная то я грунт по пластику наносить не буду с целью первая экономия времени, потому что нанеся грунт по пластику, сейчас на улице холодно, и он даже оделся, я буду ждать минут 20, пока он испарится нормально, чтобы на него можно было шпатлевать. И второе, это не имеет смысла, потому что дана хорошая адгезионная риска. И шпатлевать я буду шпатлевкой для пластика. Вот э, не понимаю людей, которые шпатлюют пластик универсалкой, там алюмиинькой. Понимаю, когда стекловолокном шпатлюют, заваливают глубокие какие-то повреждения, она там хоть держится. Но когда вот такие вот доводочные работы, мелкие, ничего не будет держать нагрузки на расширение вместе с пластиком параллельно. Я думаю, несложно пойти и купить в магазине шпатлевку для пластика. Я не нашел той, которую хотел купить, а хотел я купить, скажу какую. Шпатлевку по пластику фирмы HB Body так многими почему-то нелюбимую ну скажу так, у них шпатлевка по пластику просто космос чем же тебя открыть-то, а? отколупал бодевская шпатлевка мне нравится тем, что она очень хорошо высыхает и потом перетирается и она также пластичная, гибкая все у нее с этим нормально но тереть я буду это много тереть я буду с водой это дело потому что вручную тереть у меня ни брусков нормальных, ни наждака в запасе выбора. Ничего такого нет. Поэтому буду тереть с водой, просто не забивать наждак. И из всех брусков, что у меня есть, это Мирковский вот этот. для этой площади пойдет под Раптор. Так, отвердосика. оставляешь шпаклу буду на ночь, поэтому оно хорошо высохнет, точно хорошо высохнет. И спешить нам некуда. Ничего глобально нового я тут не покажу. Никаких нюансов интересных по сути нет. Но я просто параллельно отвечаю на вопросы, которые люди задают. Потому что в личку очень много пишут по старым видосам вопросы и так далее. Вот как бы на них отвечаю. Вопросы, казалось бы, ну такие абсурдные, типичные. Но люди их по-прежнему задают Постараюсь завалить за один раз Я конечно шпатлеватель Не фонтан какой хороший Но тем не менее Вот почему я говорил Что растираем максимально широко Потому что я вот сейчас полез уже туда, где я, ну как я, где обычно не промотовывают, потому что ну зачем там мотовать, да? Мы же там шпатлевать не будем. А вот будем. А вот замотовали. Так, взял чуть пошире шпатель, сейчас протяну. Не хочу просто перекладывать сверху еще раз. А возможно что придется момент по двойному тройному четверному прошпатлевывания друг на друга шпатлюется с промежуточной сушкой то есть я сейчас вот этот прошпатлевал и вот тут вот мне надо еще под навалить потому что есть изгиб который я сейчас просто вытягиваю я пока буду заниматься другим расширителем. Этот у меня в стороночке рядышком покурит. В помещении не пыльно, никто не ходит, мусор не кидает. Поэтому я спокойно возьму его и через минут там 10-15 нанесу на него еще, слышь, потлевки, и ничего страшного не произойдет. Вот такие дела. Так, продолжим. Расширители я установил на машину после того, как прошпатлевал Чтобы форма все-таки чуть-чуть винтами поднапрягается Чтобы они высыхали в таком же состоянии, в котором они будут стоять И здесь сейчас на месте сразу их чуть-чуть перетру И так вкратце по нюансам нанесения раптора Его преимуществ, его недостатков Тереть буду соткой на таком полу жестком То есть одна сторона мягенькая, а другая более-менее жесткая на вот этой стороне буду большую часть сделать и с водой хоть с водой шпатлевку тереть и я не говорю нельзя не рекомендуется шпатлевка по пластику не гигроскопична это одна из тех немногих шпатлевок которая не боится воды она вообще в себя влагу не впитывает а остальные шпатлевки в себя влагу впитывают в малом количестве по сравнению с разбавителем это тоже очень важный момент но это такое это химия, это теория. По поводу раптора, пока промокнет. Кстати, наждак мокрый хорошо работает, когда он промок, то есть полежал в воде. По поводу раптора, несколько моментов. Раптор не имеет прямой адгезии к пластику и не имеет прямой адгезии к голому металлу. То есть раптор должен наноситься на загрунтованные поверхности. В качестве грунта для пластика и шпатлевки я буду использовать грунт адгезионный. То есть тот, который даст мне адгезию между раптором и пластиком, непосредственно шпатлевкой. Выравнивающие какие-либо грунты. Акриловые наполняющие, эпоксидные. Здесь в этом случае не сказать, что бесполезно, но они и не нужны. То есть тут выравнивать особо нечего. С вот такой вот структурой раптора здесь не будет видно риск сороковки Поэтому я смело тру соткой. Ух ты, дождь пошел. Поэтому я смело тру соткой, потом сниму расширители и 220 пройдусь и зеленым скотчбрайтом в этих пазиках. Все. Это огромнейший плюс по подготовке под раптор, то есть крупное зерно от абразива. Была бы у меня машинка, я бы это тиранул машинкой, я бы даже не брал брусок в руки. Потому что опять-таки плоскость на рапторе увидеть довольно-таки сложно. Тем более в такой вот малой изогнутой части. Шпатлевка по пластику трется хреново, поэтому на сухую я ее тереть не решился. Просто лень. С водой она трется проще, в том плане, что вот это вот все можно смыть. Вот такие вот дела. Тяжело отрезать шпатлевка АПП, даже соткой. Очень-очень туго. Давно я, конечно, так вручную не работал. Я уже перетер все расширители, остался только вот этот, ну, скажу честно, как мы раньше работали вручную. Я почему, собственно, и взялся за эту работу э, делать ее, лишь потому, что здесь э, вот такого вот уровня ответственности, то есть по, по подготовке важно лишь соблюсти химию, как таковую, ну и физику в плане риски. А здесь не нужно глобально никакого инструмента, которого у меня нет. Именно поэтому я пока что не берусь делать какие-либо другие работы, потому что просто не хочу ничего делать вручную. Эта работа интересная, нечастая, поэтому я за нее и взялся. Что продолжим, на чем мы там остановились, потому что я решил в ночь не краситься, не обрабатываться раптором. А остановились мы на том, что соткой с водой обрабатывали шпатлевку. После этого я на столе 220 все доработал и прошел уже на сухую зеленым брать. Зеленый Bright у меня доработал все какие-то ямочки, каналочки, потому что их много в этом пластике. Я их промотал и теперь можно смело начинать обезжиривать и подготавливать раптор. Обезжиривать буду сначала вот такой штуковины смывка силикона это какое-то новое что-то появилось в украине говорят литовская на да, литва написано быстро очень испаряется Я уже прошел с этим протер. то есть это как первое обезжиривание ну, собственно как обли называют быстро сказать бензин калоши дешевое средство но оно не дешевая потому что типа литовское. ну смысл тот же с бензином калошей сняли опыл который за ночь тут лег далее будем брать антисиликон бодибский мочить им салфетку и за салфеткой проходить все поверх после этого будем брать грунт по пластику грунт для искусственных материалов в то есть пластик наносить его ждать 15 минут а пока будем готовить раптор. Я вчера сдул кусочки раптором зеленым и черным. Черном молдинге сделал. А зеленым на кузов делал. Спойлер. И пробовали уже вчера, мог кто смотрит мой второй канал. Вот этот махонький компрессор. Я прям удивлен, он себя показал на ура. Сделал к нему сразу ресивер здоровый. И мне мне хватило. Кстати, надо его открыть. Это смывка силикона нормальная, написано нормал. Это с нормальной скорости испарения. Но поскольку сейчас реально холодно, я думал, днем хоть теплее будет, нифига. Поэтому наносить буду не на пластик, а на салфетку. Потому что нанесу на пластик, оно, блин, высыхать будет очень долго. Его надо будет изщелей оттуда выдувать. Не хочу. Смачиваем салфетку и спокойно себе протираем. Пластик этот надо хорошо обезжиривать, потому что в нем, а вот это вот, опять забыл, как называется, слушайте, гелька вот, он жирный. И от него надо, чем, чем больше вы будете обезжиривать, чем чаще, тем лучше. То есть обезжирить перед тем, как начинать работать, я это сделал, когда их получил сразу. Потом в процессе там обезжирить, обезжириваете, что-то делаете, какую-то работу, да? Обезжирьте. Перед покраской 2-3 раза обезжирьте. Хуже от этого не будет. Хотя сам по себе раптор, он неприхотлив к качеству поверхности. То есть он не сделает никаких кратеров жировых, что-то в этом плане. Но все равно, как бы сами понимаете, да? Валить на жирное неприкольно. Такие вот дела. Ну а то, что не прикольно, Раптор будет держаться за счет своего э, схватывания друг с другом, то есть если даже пятно какое-то по каким-то причинам не взялось, либо там происходит ржавчина, я говорю про металл, то Раптор этого на себе не покажет очень долгое время, потому что он очень сильно за счет толщины слоя держится за соседние свои участки, которые будут лежать хорошо. Вот за это рапторы любят. а Многие, потому что под него не надо готовить, типа выготавливать хорошо. Под него не нужно вообще никакого помещения. Да под него много чего не нужно. За это его и любят. Плюс он в общем масштабе не такой уж дорогой. Так, что, тут я протер, да? Да. Тут протер. Вот это еще не протер. Перепутал, перепутал, одень а вот это я дал, взял, напшикал грунтом по пластику на салфетку, я еще по запаху что-то там интересно так прям протирать начинаю с торца, салфетка прилипает, я раз сука грунт по пластику бывает. Бывает. Вот что значит, когда привык работать, э, когда антисиликоны в пингвинах. А тут все в баллонах. У меня сейчас просто не обратил внимания. И... Ну, ничего страшного. Сейчас пока обезжирим дальше. Здесь грунт по пластику подсохнет. Мы его потом переобезжирим. Так, все обезжирили. Теперь грунт по пластику. А, то, о чем я говорил, как бы Раптор не имеет прямой адгезии к пластику. Но поскольку у нас дана крупная риска, теоретически Раптор здесь будет держаться и без грунта для пластика. Но чисто для своей подстраховки, поскольку процедура это не такая уж дорогая. Чтобы не закосячить такую работу, проходим грунтом по пластику. И потом обрабатываем уже смело, мы точно знаем, что там ничего у нас лишнего непредвиденного не произойдет. Вот на этом пластике очень хорошо видно, что раз, я буквально чуть-чуть вот пшикаю, и он становится мокрым. Этого достаточно для того, чтобы произошла еще и химическая адгезия здесь. То есть мы увеличивали способность смачивания этого продукта. То есть я уже неоднократно говорил о том, что... Да все об этом как бы говорят. О том, что этот грунт не требует наливания. Его можно нанести в два слоя, но тонкими слоями. Иначе, если мы его перельем, он когда начинает стекание, он очень легко стекает. Он за собой вот этот в зону потека разъедает пластик. И будет такой контур, который вы потом ничем, кроме как наждаком, не уберете. То есть пылевой слой дали и хватит. В принципе, достаточного одного слоя. Но если вы в чем-то не уверены или хотите еще 350 раз перестраховаться, напылите через 15 минут еще один слой. Хуже от этого не будет, но иногда толку от этого тоже никакого. Также для подстраховки сейчас, в последнее время, начали делать грунт по пластику с добавлением в него зерна серебра. Это чтобы было визуально видно, сколько вы налили. Раньше этого не было, он был полностью прозрачный. Но скажу так, вот после того, как начали добавлять вот это вот зерно серебра, если наносить из пистолета этот грунт, то, как бы правильно сказать, его не то, что неудобно мыть, промывать точнее, его нужно мыть после нанесения грунта. Потому что он при взаимодействии с растворителем начинает уходить в хлопья, в такие в комки сворачиваться это очень неудобно поэтому я полюбил грунт по пластику в баллонах это кажется что дороже как бы но оно действительно чуть-чуть дороже но гораздо удобнее а грунт по пластику это однокомпонентный материал поэтому то что в баллоне находится то же самое находится и в банке продукт абсолютно одинаковый так теперь по поводу раптора разведение нанесение и так далее раптор идет уже в своих бутылках в которых можно его доводить до полной готовности вот я открываю целую бутылку раптора свеже начатую свеже достану точнее а в нем, ну я так не покажу на камеру видно не будет в нем вот так вот находится самого раптора это 750 мл долевая отвердителя по норме 250 мы наливаем его ровно до вот этого горла вот четенько и все, потом закрываем перемешиваем и у нас раптор полностью готов как бы к нанесению но перемешать его надо очень хорошо до начала размешивания потому что на дне очень густой осадок от него и после того как смешали с отвердителем тоже надо хорошо хорошо тщательно его перемешать после того как мы влили отвердитель перемешали откручиваем пробку вот эту блин старый раптор очень хорошо закисает вот это вот можно накрутить на антигравийный пистолет. И сейчас посмотрим. У меня этого компрессора, по идее, должно хватить беспрерывно наносить на все вот эти расширители. Расширители довольно-таки большие. Так, тут остаток четко в эту банку. Я пока что не буду разводить вторую банку, потому что я уверен, полторы банки на эти расширители не надо. А целый, возможно, было бы много. Поэтому разведем остаток, нанесем, посмотрим. У меня остатка сейчас вот так вот получается. Ну, почти, чуть больше, чем треть. Я посмотрю, сколько мне хватит и пойму, сколько мне еще из этой банки надо отлить. По грунту, по пластику. Я тут пока перемешиваю, как бы я никуда не спешу, но особо затягивать тоже не надо. Грунт нанесен очень тонким слоем. И его реальная межслойка, ну, где-то вот 10-15 минут. Если пройдет больше времени, он уже потеряет свои свойства. То, что вы делали с покрытием. и Надо будет заново переобрабатывать. Тут не затягивать особо тоже не стоит. Но его быстро торопиться тоже нельзя. Если вы наносите на него, пока он еще а, не испарился, мешлойка не прошла, у вас облизит покрытие. Причем это касается не только как бы раптора. Раптор-то может даже и будет держаться за счет физической риски. А вот если базовая краска, тогда, когда вы э, наносите на пластик вот этот грунт, а потом красите его, крашиваете или загрунтовывать, у вас там риска совершенно другая. У вас там риска, ну, где-то 600 от машинки, 800 там может. А это уже очень мелкая риска и нанося туда грунт по пластику, он эту риску разъедает и пластик становится глянцевым. И вот если пластик, э, грунт по пластику высох уже там, и вы не уложились там в полчаса, к примеру, то у вас потом считайте, что голый чистый пластик, нового, но его заново надо обрабатывать грунтом по пластику. Дверь в гараже, как, как такой сияющий источник. Святой, святой выход. Рекомендую где-то всегда в стороне попробовать пшикнуть. Посмотреть, во-первых, на распыл, факел и так далее. Во. В данном случае я больше выставлял даже давление, потому что распыл я от раптора уже поработал им в последнее время, знаю. Отлично, я понимаю, что мне можно смело разводить банку целиком, потому что здесь все, что осталось, мне не хватило даже полностью в один слой закрыть 4 расширителя из 6. А передние еще больше, чем задние. Первый слой нанесли. Оставляем на мешлойку. Мешлойка минут от 15 и там хоть до часа. То и больше, то есть тут такая адгезия у него будет очень хороший. прошло где-то минут как раз таки 15 вот он уже перчатки не липнет в принципе можно носить следующий слой от того как вы нанесете первый слой какой структуркой такой примерно будет э, повторяться последующий слой. но тут за счет толщины слоя можно наливать и менять эффект его можно сделать полуматовым глянцевым зависит от мокроты слоя тут, тут видно что чуть перелил вот здесь пятно. Оно глянцевое. Остальное полуматовое. Вот такого эффекта можно добиться на любом слое. Главное не провтыкать, и не оставить именно вот так вот. А уже конечный итоговый результат. Если мы не дослушаем, здесь допустим я наносил позже, тут еще перчатки вот остаются, прилипают. То есть если в таком состоянии нанести, он будет э, растягиваться, и мы не сможем получить шагрень. То есть он в потек не уйдет. Пустить раптор в потек это надо уснуть на одном месте то есть он будет просто растягиваться и будет либо глянцевое пятно если остальное будет полуматовым либо просто не получите желаемую шагрень то есть везде допустим шагрень будет а здесь она будет растягиваться то есть меньше шагрень будет поэтому ждем передние крылья пока тоже подсохнут и буду носить второй слой ну показывать не буду как бы нанесение, нанесение. есть нанесение ничего такого особенного Тут нет, главное какой толщины в это сделать. Ну вот и второй слой. Плюс половиночку я еще навалил сверху. Прошли. У меня рапторы осталась. Это пустая. То есть еще чуть-чуть осталось. Но можно сказать так, что ушло а, целая бутылка и треть. Потому что осталось тут где-то вот так. Запылять просто ну, некуда, как бы на еще слой на все не хватит. Тогда же наполовину на еще слой не хватит. А просто от балды наваливать. Тоже смысла нету, Поэтому остановился, я сделал мокрый слой и пропылил. Я сделал такую сухенькую, потому что на предыдущих было мокро и такие крапушки. Вот я то же самое сделал. И все. Теперь оставляем высохнуть их. Ну, в идеале вот так вот сутки их не трогать. То есть сейчас время где-то 11. Я их завтра с утра сниму. И можно будет уже ставить резиночки, подклеивать на торцы и заниматься установкой на автомобиль. Но проблема огромная еще в том, что в Киев не нашли пацаны болтов, которыми крепить красивых болтов. Поэтому пока что они полежат, просохнут хорошо. Я как раз обработаю там ржавчину чуть-чуть за грунтом, чтобы хотя бы ставить не на ржавы. И уже когда-нибудь позже мы будем эту ржавчину убирать и обрабатывать под расширителями, зеленым вот этим вот лайнером, раптером. Так, ну, посмотрим после установки, что оно там получилось. Чтобы посмотреть что на готовый результат, что, ну, что на столах висит, так неинтересно. Так, мы ну, закончили оливку. Только вот доустанавливали расширители все. Долго искали вот эти вот, казалось бы, простейшие болты. Поменяли резинки, одели другого типа резиночки. Пошире, которые хорошо закрывают, нивелируют неровности все и все остальное. Ну, так, в общем, выглядит все. Хорошо. Чуть-чуть, конечно, зазоры кое-где сыграли, чуть больше, чуть меньше, но, к сожалению, сейчас я их уже никуда не выровняю. Вот так вот по передочку. Брызговики, ребята, еще будут доделывать. Я не знаю, там как-то что-то надо приваривать, и заодно скрепится нижняя часть, вот эта вот. И брызговик повесит большой лопух. Но это уже, скажем так, не моя забота. Вот так все установлено на автомобиле. Здесь касается, касается вот этого вот мастичного слоя и вымазывается. Ну как есть. Саме же тут последние штрихи дорезает, помогает. И в принципе все, на оливке мы заканчиваем. Его бы еще, конечно, отмыть и посмотреть, но к сожалению мы его уже увидим очень-очень грязном состоянии. В следующий раз. На этом все. Я да, колесо как прикольно слышу. Конечно, лифт Ну да. А тут да, все. Все именно по-мужски красиво. Да, нормальный такой. Цятика. я дела? Ладно, всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.